Что такое недуг? Это когда какое-то недомогание. Какое где может быть, опять же, недомогание? В области головы, сильно много думали, перегрузились. И все, голова начинает болеть, вы плохо соображаете, все. Хотя тело не устало. И вы что, пошли, взяли там какую-то ракетку теннисную погоняли, мячик взяли, или включили музыку, потанцевали? Все есть, есть, просто вот здесь недомогание. Вот тело устало, перегрузилось. Вы нормально соображаете все эмоции, все в порядке. Ну, надо дать обыкновом. Вот если недуг удерживать очень дух, ну без какой-то определенной точкой невозврата, оно превращается в хвой. А хвой это когда уже перестает этот недуг. Становится хроническим, хроническим, да. Становится хроническим. Не уходит до конца. То есть вы полностью не, ну, не, не излечиваетесь, не То есть не наступает устойчивого выздоровления. И человек все время находится вот в выборе между плохо и очень плохо. А вот хорошо он ну, не получается. И он так вот. Хуже, хуже, потом раз что-то поделал, стало лучше, просто стало лучше, но не хорошо. Потому что когда хорошо, лучше уже быть не может. А потом опять. И вот ну вот часто такое встречаешь, и вот обычно такие люди, которые вот так видят мир, они живут на алкогрессах, на всяких лекарствах. И вот это помогает, помогает, понимаете? Хотя сам в причинах не разбирается, и эти причины не устраняет вот. А рана, то что, то, что я хотел сказать, но ну, вот называю рана, это когда уже нарушаются ткани костные, там, мышечные, ткани какого-то органа. Какой, какой орган может страдать? Вот у нас есть, например, три основных ритма. Это ритм дыхания, ритм сердцебиения и ритм действия. Ну, неважно, вы идете или что-то делаете, но в любом случае пишет в каком-то ритме. Вы делаете это в каком-то ритме, вы дышите в соответствующем ритме, и у вас сердце бьется в каком-то ритме. А, на Востоке есть такая вот центральная ось, которая определяет вот, наличие силы. А, эмоции связанные с сознанием, сознание с дыханием, дыхание с силой. И если вы не можете эмоции, вы делаете на сознание каким образом решает проблему. Если вы не можете повлиять на сознание происходящего, влияете на дыхание. Вот человек начинает выходить из себя, и с этим ничего не может пойти, я не контролирую. Дыши ровно, дыши глубоко, да? Он начинает... И вот он изменяет ритм дыхания, тут автоматически изменяется ритм сердцебиения, изменяется ритм действия. И это уже влияет на обладание силой. А сила... Это здорово. Хорошо. А если кто-то в школы не закрывать, а вы говорили, что физическими упражнениями с этим можно справиться именно когда он есть? Всегда физические упражнения. Жизнь. Физические упражнения это борьба с клесеной. А вот понимание причин и осознание причин. И перепрограммирование, то есть переустановка ценностей, вот это борьба с сыростью. Угу. Поэтому нужно и то и, и то, и другое. Но борьба с плесенью не устранит сырость. Поэтому одними упражнениями вы не справитесь. Часто случается у человека проблемы с позвоночником, он приходит и говорит, покупайте доску Эмидова, делайте упражнения". Вот ему временно помогает, да, опять же. Почему? Асоматика.